Стой, я знаю ты хочешь посмотреть на очередной кал этого говнюка, но да, я тебе сделаю рекламу. Твич канал Владос Владоспердос21 со стримами Геншина на игровой станции 4. Ссылка в описании. Трофей самый жизнерадостный из всех мемов, подаривший нам столько воспоминаний и сюрпризов. Легендарный мем на все времена и веки вечный. Хотя, постойте, здесь что-то не так. Нет-нет. Вы серьезно? О боже. Теперь это существо лишь отбросок от великого прошлого. Предвестник инцидентов, причина апокалипсиса, и его душераздирающая улыбка. А ведь все это началось всего с одного видоса на реддите. Сегодня, как вы уже поняли, речь пойдет о меметролдж. Поехали! Первые отголоски этого мема появились в период с 16 по 20 ноября 2020 года в рейдите пользователя Anfaniman 1.2.3. Он выпустил 5 видео обратного отчета, где Тролч постепенно улыбается до конца, а в конце убивает все, что движется. Сначала этот концепт избегали и считали мимолетной затеей, но некоторые так не считали. Настоящую популярность Анфанис искал после ряда крипипасты в стиле обли себя маслом, который появился еще в год появления тролль -фейса». К началу этого года мем разделился на две категории, инциденты и сценарий. Сценарии представляют из себя ту же задумку, что и обратный отсчет, но в более пугающем и интересном контексте. Инциденты же, наоборот, более легки в создании представляют из себя самый обычный комикс-рейдж, но переходящие в крепи к концу видео. Да и я не был особым исключением. Что сказать про Дрелджа сейчас? То, что он прекрасно живет благодаря этому мему. Да и самого начала это считалось как стёпа ирония, видишь? который все время радовался жизни, уже совсем скоро станет причиной уничтожения всего живого. Это ли не смешно? Вот и я о том же. Однако есть действительные крипипасты, сделанные в виде сегодняшних жизненных проблем, группа Azrael во Вконтакте. Те же самые комиксы, те же самые персы из рейджа, но сделаны более пугающе из-за присутствия какого-либо сюжета и проблемы. Подробнее вы с этим можете ознакомиться с Nexon, ссылка как раз будет в описании. Ну и как же без примеров? Здесь как раз я научу, как делать инциденты. Все просто, делайте либо на программе для монтажа, либо на пальте. Рисунки в виде комиксов, где постепенно видео будет становиться страшнее и страшнее. Для этого можно использовать говорилку обычную и софтвер Аутроматик Которые я использовал в предыдущем ролике. В качестве музыки можете использовать крипипастовые песни. Или альбомы в стиле песни деменции. Вот ее прекрасные примеры. Также можно добавить небольшие эффекты. Такие как шум от кассеты и низкое разрешение. В конце видео обязательно должно быть название инцидента и любая случайная дата. Вот и все. Да, серьезно. Это конец ролика. Надеюсь, вам понравилось, и вы довольны моему возвращению. А пока, пока.